Приветствую вас, уважаемые друзья, подписчики, гости моего канала. На связи Ростислав Франскевич. Сейчас вы смотрите видео, которое может кардинально изменить вашу жизнь, жизнь ваших детей, внуков. И если вы ничего не предпримете, узнав об этой возможности, ваши потомки просто вас не поймут и не простят вам. У вас есть шанс стать участником и совладельцем самого крупного и глобального проекта 21 века, крупнейшей транспортной корпорации уровня Apple и Microsoft и технологии, которая востребована мировым транспортным рынком. В результате в ближайшем будущем вы сможете жить на проценты от вашей доли в компании. На данный момент... Специалисты ЗАО «Струнные технологии» разработали и произвели 9 моделей подвижного состава Skyway, 7 пассажирских и 2 грузовых транспортных средства, которые готовы к серийному производству и выходу на рынок. Пройдена сертификация подвижного состава с разработкой специальных технических условий на струнный транспорт. Что касается дивидендов по акциям, то уже в 2019 году будут подписаны десятки адресных проектов по всему миру. В настоящее время в Арабских Эмиратах при поддержке его высочества шейха Мохаммеда Ибн Рашид Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Дубая и Министерства транспорта страны, строится инновационный центр Skyway на участке площадью 25 гектаров в городе Шарджа. Там же будут строиться связанные с центром первые адресные проекты, в том числе городская транспортная система Skyway общей протяженностью 15 километров с 21 станцией на маршруте. По факту мы достигли той стадии, на которой остановить развитие и экспансию струнного транспорта на мировой рынок невозможно. Это означает, что наши инвестиционные риски стремятся к нулю. Совсем скоро мы получим и первую прибыль, которая станет достойной наградой за труд тех, кто работал над созданием технологий и веру в проект тех, стал ее инвестором получив прибыль мы выйдем на биржу и тысячи акционеров компании создателя струнного транспорта станут долларовыми миллионерами а более 10 миллиардерами среди них можете быть и вы по моим расчетам уже в 2021 году мы будем получать дивиденды от акций в ближайшие 30 лет они будут расти в геометрической прогрессии. Все зависит только от ваших аппетитов и возможностей. Лично я уже инвестировал половиной тысячи долларов. Сейчас вы можете приобрести доли компании с дисконтом до 55 раз от их номинальной стоимости. Так как компания венчурная и мы получаем большую скидку за риск. А по сути риска-то уже и нет, так как на сегодня уже нет сомнений в реализации транспортной технологии. При выходе компании на мировой рынок мы получим капитализацию от 1000% и более, хотя меня больше привлекает не продажа акций, а получение дивидендов от адресных проектов Skyway, являясь акционером компании. С каждого реализованного компанией коммерческого проекта вы будете получать прибыль, соответствующему вашему количеству акций до тех пор, пока вы владелец акций компании, которую можно будет передать по наследству вашим детям и внукам. Прямо сейчас оставьте контактные данные в форме ниже и вы получите бесплатно всю необходимую информацию. По вопросам добавляйтесь в skype общаюсь голосом с видео моим партнерам помогаю скайпе в, в режиме демонстрации экрана если вы хотите в ближайшем будущем иметь дешевый комфортный быстрый безопасный экологичный транспорт ставьте лайк с вами был ростислав франскевич всем добра и акции skyway и пока-пока.